И новый день настал. Продолжаем строительство монолитного дома. В такую погоду мерзкую, дождливую, можно строить только монолитные дома. Чем, собственно, и занимаемся. Неделю поливает, ну, там на горизонте видно, мрак непроходящий. видать погода все лето терпела крепилась и вот в сентябре в конце месяца решила вернуть все что придержала в течение лета ну строить надо жизнь идет поэтому нужно приспосабливаться сапоги непромокаемые теплые чтобы ноги были в тепле а голова в холоде вчера снимал ролик как вязать арматуру со всеми фишками лайфхаками, сегодня продолжаем. Хлысты вчера вечером уже по потемкам закинули. По поводу перчаток, ну, можно брать резиновые, одноразовые, хбшные. Но в непогоду я предпочитаю работать в крагах. Краги это перчатки или рукавицы сварщика. Очень износостойкие. Потому что вот эти места обычно арматуркой перетираются, точнее проволокой. Дальше. Нарезали полочку Берем она вот, кривая, некрасивая. Надо ее немножко подрешутировать решутировать, подправить. Проволока вот эта раз. Частично оттаженная Проблематично с ней работать. Каркас вчера подвязали. Вот он стоит вертикально ровно. Но еще имеется у него небольшой люфт. Ну, дальше сейчас хлыстами, прогоножем будем его подравнивать. После того, как сформировали маяки, которые держат каркасы, начинаем подвязывать хлысты. Сначала нужно их отторцевать. Что -то такое торцовка? Это значит выставить защитный слой. Прикладываем к нижнему хлысту. Выровняли. Заходим. Запускаем арматуру по середине ножек. Поднимаем. Ножками здесь держим. Соответственно, можем качать влево-вправо, вправо-влево. Ну и начинаем подвязывать. Подвязали. Готово. Дальше, к следующему каркасу, к маячку точнее. Ну и так можно до бесконечности, если время и силы позволяют. Мы же делаем немножко другим способом. Имеются у нас сварные каркасы. Через один каркас мы подвязываем каждый из маяков в данном направлении. После, когда торцевали всю арматуру, также через три метра сейчас закинем сюда маячок также сделаем, подвяжем каждый хлыст, чтобы получить вот такой эффект, когда арматура лежит над арматурой приступим подходим, поднимаем голову высовываем вперед, ножками держим выравниваем ее по нижней арматуре подвязываем если вдруг Ячейка. Первого слоя сетки не бьет, соответственно, арматуру раскидываем пополам, вправо-влево. Верхняя сетка от нижней работает отдельно. Поэтому ничего страшного, если арматура будет немножко смещена вправо, либо влево. Я сделаю, наверное, так, сейчас отторцую все. Обычно это делает человек, который раскладывает арматуру. А второй идет ее развязывает подняли оба подвязали и так до конца сейчас небольшая пауза на следующем этапе включимся того как торцы отторцованы все выровнено но ну, обычно я подвязываю первый маяк ну либо через два метра либо через три, здесь почаще потому что там еще конь не валялась дальше заносится погонаж пагонаша это арматура в погонах метрах ну на сленге моноличков погонаж то есть когда в конце отторцова начинается раскладка пагонажа Сейчас мы немножко подвяжем еще краешек, потому что вчетвером ходим по сетке, чтобы меньше она шаталась вправо-влево. Моя соточка моя соточка тоже их раскачивает очень сильно. Поэтому вот так раз. Здесь все просто берем, ну как в самом популярном моем ролике, усик раз. Подогнули, здесь эффект получили. Подтянули, соответственно, выровняли вправо-лево. За счет натяжения левой руки, либо крючка, можно вот так поиграться. Вот. Вытянули сантиметр, полтора-два. Выровнялись. Два оборота на месте. Вытащили, подровнялись, выровняли. Побольше, значит, побольше крутим. Побыстрее. И таким макаром до конца. Дальше, чтобы проволочку, проволоку... Вязальная, ну вот так Никто-то не задел, не распушилась она Просто берем Одну проволочку Два раза Заболтали, ну и теперь бросаем Пусть валяется Все, Ахмед, поехали Давай Можно работать Одному Здесь эффект хлыста Ну вот как качки, там тренируют Бицепсы, трицепсы Вот таким макаром может спокойно работать в одного, но когда это актуально давай туда, на улицу на улицу, Вира, Вира Вира С вып... стой, выпуска попало все, бросай, пойдет там разберемся дальше, дальше, поехали Стоять, стоять, стоять. Давай. Так, что у нас? Это мое. Оставляй. Это твое. До конца торцуй. Руки несуй. Все, поехали. Это твое. Вот этот, вы, да. Это, оставь, оставь, вот тот твое, это мое. Разбежку видим нахлёст, значит, над разбежкой проходит всегда целый хлыст. Здесь так взяли, бросили, все, главное сейчас накидать количество. Ахмед, вот так вот, смотри, вот, можно прокрутить, вот так, надо над нижней выставить. А, убери руки, руки. Либо вот, потрясти вот так вот, вправо-влево, влево-вправо. Можно покрутил, видишь, все, ровно лежит, чтобы никак бык поссал. Все, это твое, закидывай. Вытягивай, вытягивай, торцуй. В шахматном порядке. Это мое, оставь. Можно вот так, стой, вот сюда, раз, вот это, вот, стой, вот он, все, тащи, два твоих, эки, хлыст, лар, давай, два, это мое, кидай в середину, Болбина. давай на край, не, не, не, не, отойди, руки убери, если запуталась, такой эффект дает. Так, что здесь за... Ага, это мое. Это твое. Все правильно. Дальше. Бери. Твое, забирай туда. Это мое. Болбина. Это мое. Все. Все, все, все, все, оставь на месте. Все. Забираем. Три берем. Три. Бери к от края три метра. Ближе. Оставь. Неправильно взял. Неправильно один взял. Вот, три, вот и не три. Ближе, ближе, подходи к центру. Стоп. Дыри. Стой, ближе подойди к краю. Да, да, чтобы середину задрать. Отходи. Зафар, да. И голова. Клади. Клади, клади, клади. Все, бросаем, бросай. Зафар, где доборы сюда? Доборы. Доборы где? Какие? Есть доборы сюда? Покажи. Давай, Ахмед, доборы разноси. Где? Нет, здесь все, хватает. Дальше снова торгуем. Вот так вот. Раз. Сверху посмотрели. Главное, чтобы она была в створе. Если не в створе, придется потом резать. Ориентиров несколько. Во-первых, арматура. Вертикально расположена. От опалубки 3 сантиметра. Можем от нее, то есть приложили, посмотрели, глазками выровнялись. Либо сверху видим, не бьется. И это уже в зависимости, у кого какой глазомер. Чуть назад, чуть назад. Чуть назад, Пойдете. Так, это туда, это сюда. А... Нахлёст посмотрели где, значит, целый Арматура вот на всяком порядке. Один сюда, другой туда, Все остальное нахлесты. Пилются, режутся, вяжутся, делаются. Так, все. Теперь. Ну, можно там пойти оторцевать. Но чтобы лишний раз себя не гонять, можно сразу их подвязать. Выровняли по нижней сетке. Вяжем. Ровно лежит. Отлично. Здесь что? Не-не-не, там пока иди, там, сейчас ты расшатаешь всю зачитку. Не надо здесь вибрацию мне создавать. Так. Этот есть. Этот туда. Этот. Туда. Лишь не блять что ли. Вот так скорее всего. Если хлыст впереди застрял, надо то же самое дать вот так. И пока кончик в воздухе столкнуться вперед. И будет четко. Проводка моя проводка. Ну и все, балет без комментариев. Я сейчас я вяжем. Раз моя, второй, третий. От моля кучу по всей диагонали. Края обязательно вяжем каждую хвост, потому что мы будем припить от бортовку. Здесь нам нужен прочный и надежный узелок. Здесь выравнивается арматура. Ногами. Раз. Второй момент. Развернулись. Видимо, он лежит хлыст неровно. Взяли крючок. Ну и небольшую вибрацию вверх-вниз. Выровняли. Отлично. Если вдвоем вяжем, с того края тоже выравнивает. Прошли, все хлысты выровняли. Можно без маяков. И пошли вязать. Когда уже вяжем, мы уже по ячейке пониже не ориентируемся, сдвигаем. Вот так вот. Раз, раз. И все, чики-бомбони. Так, на. Там плюс-минус сантиметр, если не бьется вправо ничего страшного в этом нет. Можно вот так ногой. По-разному можно. Дурь на выдумке хитрая. Дальше сейчас пойдем отторцуем тот край. После этого, когда опять же край торцевали, после этого кусты висят, мы их через 3 метра подвязываем, маяк делаем, и арматура зависает, и формирует нам ячейку 200 на 200, потому что она лежит в створе, с нижним хвостом арматуры так здесь беда бедовая надо еще разобраться ху из ху Лоньки вещей здесь коротыш здесь посмотрели через очечи назад Равнили. Другой вариант сразу надо. Вот так, так. пройти, все открутить, поправить. Здесь кому как. Они могут с места сбиться. Поэтому я тут опять нахуй раскидываю на 1 метр погонный примерно. Ну и все. Дальше так ножками быстрее всего. Раз, раз, раз, раз. Выровнялся. Опять раз. Готово. Выровнялся. Готово. Ну и так весь день. Кто постоянно арматуру вяжет. И дня в день, изо дня в день, из вахты вахты. У ну, тех спина, конечно, закачивается. А если правильно закачанная спина, она способна поднимать гораздо большие грузы. Такой небольшой позитивчик. Труда бояться не надо. Терпение и труд все перетрут. И спину тоже. И руки, и ноги. Физ физподготовка в детстве юности очень сильно помогает. Релизовывать. Так, что здесь, этот мы сюда? Это что-то у нас уже Универсальный дом строим, все погодный, не привязанный ни к погоде, ни к осадкам, ни к срокам. Сроки возведения коробки дома, ну, максимум два месяца. Это сложность узлов. Ну и, конечно, уровень подготовки бегущего состава или бойцов. Вязка арматура это самое Примитивное, самое легкое. То, что может быть при монолитном строении. Не Таких несложных конструктивов. Отвечаю на вопрос вчерашнего комментария по поводу, насколько актуальны автоматические пистолеты. Если это клипные элементы, закрытие стены больших, огромных площадей, тогда они, конечно, себя оправдают, табьют. В, в нашем же случае при небольших объемах в малоэтажном секторе наличие пистолетов автоматических, вязальных, не актуально. У нас есть механический Walker Nelson. Ну, здесь проблема небольшая с наличием ну и стоимость этих скоб пока что немножко запредельная, заоблачная. Вот, поэтому если кто-то подскажет, где взять отличные скобы по нормальной цене, буду очень признателен. Также из нюансов, где будет неактуален вязальный автоматический крючок, пистолет, вот в таких, допустим, местах, куда нужно уже подлезть Сантиметров на 20, на 30 в сетку, в каркас. Подвязать какую-то пешку Где-то вязание балок, пилонов, ну и так далее. Там он, конечно, с задачи его точнее. Функционал его равен нулю. Такие узелки простые, прямые. Милое дело. Конечно, он даст какой-то экономический выхлоп эффект. Опять же, на каких-то плитных элементах. Дальше после того, как все оттертцевали, надо проверить. Сначала. И видим то, что один хлыст у нас лишний. Лишний спусты нам ни к чему. Дальше. Ну вот так вот подвязываем. Снова торцой мы получаем сетку 200 на 200. Соответственно, сейчас то я подниму. И вот мы. Вуаля. Чики-бамбони. Все на месте. Второй. Ну, это вот мы вяжем каждый метр каркасы. Конечно, это более надежный вариант, если по сетке много, много бегает людей. Ну, есть другой вариант. Немножко... Ускоряющий процесс, когда вяжем через один каркас. Соответственно, стыкуемся. Раз, два. И на третьем каркасе все вяжем. Каркас предварительно поправляем. Если он стоит не вертикально. То же самое. Ножками заходим. Чтобы руками там не ковырять. Крючком. Крючком. Можно выровнять на всю длину хлыст руками раз. Стрельнули, пойдет. Но это не актуально. Потому что привязки диагонали мы всегда это сможем дело поправить. Ножками поправили, выровняли. Отлично. Сейчас я буду долго и упорно вязать. Ну а для вас, чтобы не было скучно, наложу шаманскую музыку, транс, транс меня в последнее время что-то прикалывает. Надеюсь вы тоже зацените. Варган, звуки природы, все дела, горловое пение. Ну в общем все плита завязана. Здесь осталось на час работы нормальным, адекватным, профессиональным арматурчиком.